сделать анимацию в After Effects за 15 секунд. А идее чем по НГ картинку. В моем случае это будет рука, которая будет показывать указательный палец. Захожу и редактирую, не забываю про кнопку. Потом делаю экспорт и все. Не забывай, что у меня в профиле еще больше роликов.